Давай, давай, давай, трубичкина, замерзнешь! Запомнила всю жизнь. Никогда не смей плакать при поняла? Теперь вперед, пошла. Я вам обещаю, Лена станет олимпийской чемпионкой. А чего в Ленке такого особенного-то? Кожа до кости. Тяжело будет. Я готова. Как видите, руководство страны ждет от нас только побед. И мы, конечно же, не подведем.